У нас хороших праздников немало Но повторяю каждый раз Что этот день всему начало, Что без него, что без него И счастья мира мир не ведал И не было бы ничего Когда бы не было Победы, победа, победа расцветает. Вы салюты, салюты надо читать. Победа, победа, это значит жизнь. Цена победы жизни жизни. Об этом забывать никто. Не вправе и пока Место солнце встает над миром Верю в то, что память в сердце остается И шестьдесят, и тысячи раз Потомки повторят, как деды Немало праздников у нас Но самый главный день победы Жизнь а жизнь. Не жизнь.